вот э, документы по суду я просто пробегусь э, чтобы вам показать масштаб так то есть вот допустим претензия в банк перед тем как вы захотели не платить э, если у вас еще все платится вот претензия допустим 22 страницы вот чтобы этот документ создать Я не знаю, то есть, ну, как минимум пару месяцев, если не 2-3 месяца, уйдет работы, Потому что тут все написано, ну, вот видите, то есть желтеньким это вы просто берете и под себя меняете, там, под свой банк, то есть, как бы уже как готовая форма. Здесь все статьи, документы все сделаны с двух правовых полей, то есть, это и э, право российской федерации уголовный гражданский процессуальные кодексы э, и с уровня ссср то есть как бы ну, проводятся две параллели и по тем законам банк нагибается и по уже которым сам банк работает по российским законам международные законы и конституции ссср и Российской Федерации, то есть Обстрел идет по всем, по всем, по всем то есть, э, строкам. То есть, вот видите, Конституция 78-го года, РСФСР, статья такая-то там, э, как формировался Центральный банк. То есть, тут все, все, все вот так вот очень четко, строго выверено, все перепроверено уже, то есть, человек э, с ипотекой разобрался и с кредитом. Ну, тут вот как бы формы, письма, которые копии потом с каждой свое будет вставлять. Допустим, вот выписка идет, э, открытие акционерного общества Сбербанк прикладывается к этому всему. Э, потом протокол об итогах референдума, который подтверждает легитимность СССР. То есть, оригиналы документов вот прям красноватым цветом розовым. Результаты референдума. То есть вот документы запрошены в архивах, то есть это тоже определенной работы стоит, как бы, чтобы это все получить и времени, подтверждающие, то есть на каждый документ, каждое обстоятельство в приложении еще подкреплено росписями и протоколами, то есть документальными оригиналами, с которых снята вот цветная копия. То есть на это невозможно не реагировать. То есть бюллетень того времени, вот на такой еще бумаге, это когда за Конституцию голосовали, который дает доказательство того, что это был всего лишь проект Конституции. То есть голосовали за проект, а не за Конституцию. Плюс и в этот же момент проводились, то есть расскажу вам предысторию кратенько. То есть в тот момент, когда людей 12 декабря погнали, всех пригласили вернее, голосовать за конституцию, за проект, правильнее сказать, то в этот же день проходили выборы там, э, в федеральное собрание или куда депутатов, короче. А по закону, ну тут это все тоже описано, потом будете читать, разберетесь. Там По закону нельзя проводить э, две выборные кампании, то есть и конституцию, и выборы в депутаты. Все в один момент делать. То есть, там нарушений куча. То есть, во-первых, проект, во-вторых, там то, что одновременно двое, две выборные кампании проходило. Помимо этого, здесь уведомление президента СССР, временно исполняющего обязанности, которое разослано в разные инстанции, о том, что СССР работает до сих пор, о том, что Конституционный суд получил уведомление, то есть, как бы, ну вот... Это вот один из документов. Вот второй документ. Это претен... ну тут тоже форма претензии Та в Альфа Банка. Это как бы ну вот на Сбербанк сделано ну, примерно то же самое. Ходатайство о ничтожности пунктов кредитного договора. То есть и тут вот три страницы, как его и куда правильно подать в Сбербанк, в судье и в, э, в Московское отделение Сбербанка, э, в Местное отделение Сбербанка, в Центральный банк Российской Федерации. То есть все органы, э, потом вы даже увидите, и правительство информируется, то есть и Дума, и Конституционные суды, то есть от строчек кому как минимум там 8-10, то есть кому уходят э, письма. И у всех это дублируется. И, то есть, Судья, который принимает решение, он понимает, что все вышестоящие инстанции уведомлены этой информацией. То есть, если он будет вести себя противозаконно против вас, то вышестоящая инстанция его уволит с работы, потому что они уже получили вот эти документы. Ходатайство об общее, о вещественном бумажном кредитном договоре. То есть, ну, расписывается здесь, что он приравнивается к простому векселю и тому подобное. То есть, как бы, тут шесть страниц. Не будем сейчас все это читать, потому что документов куча. там Сейчас пока все пробежим, уже время будет. Это про билеты Банка России. То есть, про кредитный договор отдельно все разжевано ходатайством. Про билеты Банка России, которым вам выдали кредитный договор, разжевано все с доказательствами. Вот здесь видим, да, сколько получателей? То есть судья, Сбербанк Московский, Центральный банк, Красногорское отделение Сбербанка, президенту Союза Советских Социалистических Республик Горбачеву в Кремль, Социалистическая Республика, то есть РСФСР, Силаева там в Кремль. Некоторые из них. На должностях находятся до сих пор, только уже они как бы в РФ. И. Государство Российской Федерации. И ходатайство о явных и неявных лицах, в том числе иностранных, ставших невольными участниками кредитного договора. То есть вот эти все лица, они являются участниками любого кредитного договора, потому что они принимали участие в подписании либо вынесении документов, которые из СССР в Российскую Федерацию. То есть, Горбачев участвовал в этих документах, Центральный банк участвовал, правительство РСФСР участвовало. То есть, все эти люди, они являются сопричастными к вашему кредитному договору. И все уведомляются и расписываются, кто в чем обязан. То есть, то есть справки различные тут даны про федеральную резервную систему описано, то есть, ну, это, ну, все равно, что в университет закончить, как бы, если все эти документы просто получить, прочитать, там, там, у любого судьи волоса под мышками зашевелиться, не говоря уже на голове. Уведомление о персональных данных, то, что ваши персональные данные не имеют права то есть передавать третьим лицам а то когда как вам начинают коллекторы уже долбить то это уголовное преступление ну то есть уведомляйте все тоже инстанции ну и самое интересное это вот то что мы имеем право требовать хотя я мало где встречал очень вообще редко чтобы люди вообще требовали то есть люди приходят в суд и думают что они всем должны там трясуться перед судьей, встают перед ним там, встать суд идет там. То есть человек уже психологически сломан. Его так система воспитала. На самом деле мы являемся высшей властью, а все чиновники это наши служащие. Это и по закону, по нынешним законам, и по космическим законам, и вообще как бы по божественным и по тому подобному. И то есть вот здесь мы уже требуем, когда мы всем все разъяснили кто какие места занимает, мы уже требуем. То есть о необходимости проведения досудебного разбирательства. Досудебное разбирательство для чего оно нужно? То есть это то судебное разбирательство, на котором не принимаются никакие решения, а просто стороны знакомятся, предоставляются выписки, знакомятся, что суд... действительно ли судья является судьей, действительно ли э, представитель с банка является тем лицом, который по доверенности участвует в деле. То есть устанавливается в предварительном судебном заседании полностью законность всех сторон, кто есть кто. Так же самое, как вот вы знакомитесь с человеком, вы же узнаете, как зовут, чем занимается, где там, чем дышит. Также и в суде на первом заседании вы должны э, познакомиться, истребовать у судьи удостоверение, что она является судьей, о том, что она назначена судьей, приказ президента должен быть, о том, что она имеет доверенность от председателя Верховного Суда на исполнение своих должностных обязанностей по данному именно судебному процессу, имеет высшее юридическое образование, о том, что у нее есть справки о том, что она вменяемая или вменяемый судья о том, что он э, не находится на обследовании в наркологической службе, там, э, вот эти справки. То есть, может быть, там э, алкоголик конченый, как правило. То есть, нужно навести эти все справки. И они обязаны это представить. Потому что только вменяемый, адекватный, законный человек имеет право вас судить. И вот когда вот вы начинаете с этим делом всем разбираться, ходатайствовать потом обжаловать, все, то есть судья меняется на следующего, потому что ну, ни один не вывозит этого. Либо он начинает с вами договариваться и содействовать уже вам, потому что понимает то, что он незаконно занимает должность. Ну, вот Следующее требование. О необходимости проведения стороной участниками судебного заседания аудио-видео регистрации. Все гражданские процессы являются открытыми, Лучше приглашать на них своих друзей, знакомых и ходить э, несколько человек. Это моя рекомендация. То есть, каждый имеет право быть вольным слушателем на процессе, либо третьей стороной. Еще одно требование. Предоставление документов. То есть, Ну и тут как бы не будем разбираться, то есть чтобы нам предоставили документы или мы предоставляем там документы. Ну, то есть, вот именно, чтобы судья предоставила в данном случае документы, подтверждающие законность. Так, обращение. Это обращение к председателю суда о том, что судьи нижнего ранга, которые судья Лосева вела заседание, не соответствует занимаемой должности. То есть вот сначала такое обращение делается, печать внизу там входящая, потом выносится решение и вы в вышестоящую инстанцию уже в коллегию судей можете жалобу написать и судью снимут с должности. Ну, то есть как бы это все, все, решаемо, все реально. Допустим вот у вас прошел процесс, вы не успели обжаловать, вступила в силу там, либо на обжаловании находится. Вы сделали выписку на суд и с налоговой получили справку. Видео, я думаю, все смотрели в чате. Вот мы с Мариной когда разговаривали. Этот документ я постараюсь завтра приготовить, чтобы мы уже начали выписки запрашивать. То есть о том, что данный суд не зарегистрирован. Все, пожалуйста, получили в налоговой. Пишите такое заявление о пересмотре такого-то дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Вынесено было решение там либо вступило в силу, либо на обжаловании находится. Все, тут все разжевано. И прикрепляете копия заявления и документы, подтверждающие наличие вновь открывшегося иных обстоятельств дела. То есть прикладываете копию выписки на судью. И рекомендую не делать. Вот, допустим, если мы найдем там 3-4 нарушения, да, и все в одно вот заявление. Надо это все дело, ну, растягивать удовольствие, как у нас говорится. То есть, раз приложили одно доказательство, вновь процесс в первую станцию, инстанцию вернули, в, в, ну, то есть, э, в точку отсчета, провели какое-то, опять судья вынес решение, вы раз, опять его на пересмотр, и новое доказательство, и вот так несколько раз по одному и тому же месту. Как бы это очень действенно. Чем все сразу доказательства незаконности решения в один документ внести? Ну, это моя чисто рекомендация. Ну, на этом мы еще будем, как бы, каждый отдельно сталкиваться и прорабатывать. Апелляционная жалоба. То есть, ну вот как бы тут тоже пять страниц. Все очень мы Андрею Клишову готовили по по вот этому макету. Андрюха там Дня три въезжал, говорит, перечитывал ходатайство, там, ой, вернее, эти абзацы по несколько раз. Ну, молодец, прям это. <связывание> заявление о восстановлении пропущенного с процессуального срока. Допустим, вот для чего это заявление? Допустим, вас не уведомили, без вас вынесли решение, там, либо вынесли решение, и оно вступило в силу, а вам не его на руки вы не получили, чтобы обжаловать. Все, вот, пожалуйста, есть готовое заявление о восстановлении пропущенного срока. И вы как бы опять возвращаете все в первоначальное положение. То есть вот такое количество документов. Вот их там что-то штук, наверное, 17. И еще вот есть такая папочка из 9 документов. Здесь полные подробные инструкции. Как вызвать свидетеля в суд? И все расписано. Какие статьи, как ходатайство заявить, в, каком, в начале, в конце судебного заседания, в какой момент. Все подробно изложено. То есть, это инструкция на каждый поход в судебное заседание. Как исполнить решение суда? Допустим, вы выиграли дело в суде и хотите его исполнить. Для того, чтобы исполнить решение суда, у вас должен быть исполнительный лист. Как получить исполнительный лист? И все, и погнали там, все расписано, куда нужно обращаться, как его исполнять, кто что должен, меры там, которые применяются и тому подобное, полная инструкция. Как обжаловать действия, бездействия судьи относительно поданного иска. Если вы какие-то иски заявляете, какие-то ходатайства там, и судья бездействует, либо не реагирует никак, либо отказывает вам, то есть тоже полная инструкция. Как и что и зачем и почему с чем едят. Как подать апелляционную жалобу? Тоже все разжевано. Статьи, пошлины, как, что платится, куда, в какие сроки, какими статьями регулируются, в какие вышестоящие инстанции пишется, то есть все разжевано. Как подать кассационную жалобу? То есть в высшей апелляции идет кассационная инстанция. Тут тоже все расписано, как, что, зачем и почему. Что приложить в оригиналах, там не в оригиналах, доказательства какие на что ссылаться? Как приобщить документы к материалам дела? То есть вот есть у вас о чем заявить и вы хотите, чтобы эти доказательства учлись в материалах дела при вынесении решения, чтобы они где-то не заигрались либо не были выдернуты там из дела и пропали? То есть тоже, как это все правильно сделать, зафиксировать, чтобы у вас ну, как бы никуда это не исчезло и в деле использовалось. Тоже, тоже все прописано. Как составить и подать иск в суд? То есть, решили вы, что вам кто-то что-то должен. Все, как это все правильно сделать, какие доказательства приложить, в какой суд подать, сколько нужно госпошлину заплатить и тому подобное. там. Какие есть льготы по госпошлины, рассрочки? Просто есть люди, которых пугает, да, там, что там сумму большую взыскивать, большая госпошлина. Есть там в налоговом кодексе статьи, э, там пенсионеры, инвалиды, там 50% госпошлина, рассрочки как сделать, если нет, справку предоставляете, что вы в центре занятости стоите, там, допустим, либо что у вас доход маленький, справку и просите рассрочку, и вам делают рассрочку, и вы там уже процесс начался, вы уже судитесь, иск выигрываете, а потихонечку оплачиваете госпошлину. По итогу, если вы суд выиграли, то все равно истец, вернее, ответчик вам вернет все, что вы выплатили по госпошлине. Представительство физических лиц в суде. То есть, ну, как представлять интересы за других лиц. То есть те, кто будут других людей, либо своих близких, либо друзей, отставать интересы. Все это дело можете почитать тоже и разобраться, как представлять интересы другого человека. И последняя страничка – это подсудность гражданских дел. То есть, кому что подсудно. Мировым судьям одно, федеральным судьям другое, сотрудникам полиции третье, сотрудникам прокуратуры четвертое, Следственный комитет пятое, там ОБ шестое и тому подобное. То есть, Верховный суд... Конституционный суд, судоустройство в Российской Федерации. То есть тут как бы все тоже разжевано, полностью иерархия. То есть кто над кем главенствует, чтобы можно было понять, кому на кого жаловаться. Ну вот вкратце как бы, ну не то что вкратце, а вот полный пакет документов.